Сильно, ребята, и одеваются молодежь тоже неплохо выглядит. Так, я хочу туда пойти, на самую центральную зону. Вот так выглядит здание, в котором мы кушали. Какой-то прям большой торговый центр. Есть большое ощущение какого-то нереально космического большого города в котором развито все. Электрокары, безопасность, э -э позитивные люди, которые любят одеваться хорошо. Ну и плюс дороговизна этого города просто впечатляет. Здесь, на самом деле, не так все дешево. Мы, конечно, аккуратно ходим, стараемся много не тратить. И, в принципе, это получается. Просто не шикуем в различных дорогих ресторанах, а просто... Если где-то что-то понравилось или что-то хочет хочется попробовать, то вообще не проблема. Да, смотрите, сколько народу здесь. Просто огромное количество. Лего! Вау, вот это центр. Вот где происходит весь сумасшедший шопинг Китая. Даже не знаю, куда лучше пойти. Пройдемся пока по центру. Тут паровозики какие-то есть. Наверное, бесплатно катают людей. Так. Что это у них тут за система новая? Рыбка фотографирует как-то. Фугу. вечером круто погулять здесь будет все гореть все таблички все вывески это будет просто шикарно выглядеть хочу просто вот увидеть красивых людей сегодня вот будет сейчас будет стоять красивые китаянки или я не знаю там стильные чуваки обязательно надо будет подойти для вас снять да, реальная движуха в китае вот вам пожалуйста Здесь тоже какой-то промоушену идет. А <coughs> Ага. О, А, окей, понял. Окей. Ничего не понял. Так. Много полиции, кстати. Разбросали ну, полицейских, чтобы было. Бигамакер. No? Нет. Предлагали фейковые ролики. Кстати, надо было посмотреть, насколько они здесь качественные. Просто ради интереса. У меня когда-то были роликсы, но я их продал, потому что мне надоело ходить, подпантоваться. Интересно, Это все. Вот у меня обычные часики. Теперь. Samsung Galaxy Watch. Который меня радует просто своими крутыми функциями. Даже новый не покупаю новые серии, потому что смысл там один тот же остается. еще еды еды посмотрите сколько еды везде цены ну вот допустим шашлыки 15 25 быстро сейчас переведем здесь где-то 14 14 4 2 доллара 2-3 доллара такой стик стоит Подарочные наборы какие-то. Я думаю, что в шопинг центр мы не будем заходить, потому что не за этим сюда пришли и приехали. Мы хотим посмотреть архитектуру, красивые площади. У нас будет два дня здесь в Шанхае, поэтому нужно смотреть максималку. Внешний, внешнего вида этого прекрасного города. <ррик> Чувак, у полиции что-то спрашивает? Я боюсь даже спрашивать, потому что он же будет отвечать. Нет, я ничего не пойму, так же, как и он не поймет, что я спрашиваю. Но слежка у них капец. Смотрите, еще один фургон стоит и просто просто на камер. Я думаю, здесь, здесь даже пукнуть не получится, так, чтобы тебя не спалили. И там что? Очки? Это -то тоже продают еду какую-то с интересом. Мороженое? А, нет, кофе. Каких-то стаканах, прикольных, фрукты, кальмары, свежие кальмары, поджаренные вот в таких вот красивых исполнениях. Mm. Так, что тут у них чай? Китайский чай? Найс. Nice. Mm. Попробуем чай. Реально, на самом деле, вкусно. Сладкий такой. Надо будет домой купить. Угу. Все сладкие чаи. Окей. Okay. Um, good. I will walk, come later, окей? Okay? Я will come later. Yeah. Yeah. Thank you. Все смотрят на мои зеленые шузы, ну ладно. Кто-то мне уже проехался по ним. симпатичная, модная. Вот она, китайская мода. Так, идем дальше. А, лицейские. Красиво, да. Очень красиво. Вот эти, кстати, здания такие американского такого стиля, европейского, в стиле как в Нью-Йорке сделано. Что-то тут дорога посреди. Странно. Чувствуется, да, немножко такая. Нью-Йоркская. No, а, здесь надо ждать. Сейчас будет у нас зеленый, активная очень дорога, туристов катают, мы будем ходить сегодня. Вот тебе такси, тук-тук, прикольно. Ребят, пишите в комментариях, как вам нравится Это вообще Шанхай. Первые вот эти кадры с центральной площади. Там домик происходит. Что вы думаете про Шанхай? Mm -hmm. Какие у вас вопросы и mm -hmm. задавайте. Обязательно отвечу. Кстати, вот надо посмотреть, где у них магазины Huawei. Вот у них этот бренд вместе с Xiaomi считается очень крутым. Смотрите, какая камера. Тут серьезный конкурент айфону, даже Samsung. Да, в Шанхай, я думаю, можно найти все. Любой бренд. Любой абсолютно. Оригиналы, подделки, все, что хочешь. Это же Китай. Китай умеет все делать.